Твой, как Андрей Васильевич, девушек крепостных губите. Ты почему барышню в крепостных держишь? Ни на что она все равно негодная. Я не пойду замуж. А! Дорогу! Здесь я решаю. Скажите мне, что любите его, и день поменяется с ночью. Я не люблю его. А тебе, Митя, пора жениться. Вольная грамота. Скоро. На первом. На что вы готовы ради свободы. На все. Познакомьтесь, а это наша старшая медсестра. Приятно познакомиться, Игорь Борисович. Взаимно, Анна Брюна. Отключайте его. Не отключаем. Ань, брось, он мертв. 360 скажи мне чем ты живешь тобой женькой наш же взрослый человек Мне могут быть свои дела. какие могут быть 17 лет свои дела еще перелом 4 и 5 ребра справа а ты когда свою любовь встретишь никогда я подала в суд иск чтобы признали моего сына погибшим нет никаких доказательств смерти моего мужа как вы могли надо было срочно переводить его в реанимацию, звать врачей. Вы инструкции не читаете? Если бы мы следовали вашим инструкциям, у нас все пациенты бы померли давно. Этот человек погиб из-за того, что это дрянь. Медсестра. Сегодня. На первом. Так. О, влюбленные императрица. все верно. Вас ждет большая любовь и смертельная опасность.